Всем привет! Это еженедельный четверговый стрим на вашем любимом канале Мир. Я Ольга Романова, Русь Сидящая. И как всегда, как всегда, Олег Григоренко с нами, главный редактор проекта 7 на 7 Горизонтальная Россия. И мы по вам соскучились. Мы не будем так долго уходить от вас, так получилось. Ставьте просто лайки, подписывайтесь, и так нас станет больше. Вот Название нашей сегодняшней «Кошки и молитвы», оно, конечно, станет яснее в процессе наших разговоров. Но я сразу вспомнила старую историю, которая мне ужасно нравится, такая полузабытая, как маленький мальчик ходил весь день за бабушкой, Дергал ее за подол и говорил ей, молись и кайся, молись и кайся. И бабушка была в шоке, пока не пришли родители, выяснилось, что он хотел поставить мультик «Малыши Карлсом». Я думаю, что наши молись и кайся сегодня будут все-таки более, более внятные. Ликвидация. Ликвидация всего, что уже не свобода, а не свободные медиа, не свободные мнения, а все, что вообще хоть как-то отдаленно напоминает свободу. Все это вот на этой неделе концентрировано случилось. Не то, чтобы эта неделя была уникальной, просто все продолжается. Новая газета. Новая газета. Все, лишили лицензии СМИ. Дмитрий Муратов прокомментировал это так. «Умирать на войне можно, а читать независимые СМИ нельзя». У мемориала забрали его дом. Дом известный всему миру дом на Маяковке, дом, где, в общем, выросло не одно поколение нормальных людей. Забрали здание в пользу государства. Причем вот этот дом, вот эта часть дома была куплена за живые деньги в свое время. По мнению участников мемориала, решение не столько политическое, сколько напоминает 90-е годы. Это отъем собственности, в общем, Рейкет. Лия Ахиджакова, наша любимая Лия Меджидовна, ей 84 года сейчас, маленькая женщина, как, как мы все говорим, и она говорит о себе, она больше не имеет никакого отношения к театру «Современника», это не ее решение. «Меня больше не будет в репертуаре по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут письма директору театра, даже не художественному руководителю». И департамент культуры подтвердил, что Ахиджакова убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает. Но сделать ничего нельзя, говорит Лия Меджидовна. Надо сказать, что сегодня еще тоже замечательное событие. Вот эти вот все подметные письма насчет Третьяковской галереи, где там неправильно скрепы расставлены. Мы все удивлялись. И вот какой-то дурак написал, какую-то чушь, какую-то хрень. И вот разбирается Министерство культуры, что товарищу не понравилось, там какие картины развешаны, э, где там скрепно, там что-то все не, -не, -не, не так висит. Ну, естественно, оказалось, что э, Ларчик открывается просто с сегодняшнего дня. У Третьяковки новый директор. Замечательную Зельфиру Тригулову с ней продлили контракт. И кто же у нас стал директором Третьяковки? Елена Проничева. Я бы сказала так, Елена Владимировна Проничева. Погуглите картинки, такая эффектная бладинка вся в Шанеле. Дочка хорошего друга Путина, Владимира Проничева, генерала ФСБ, создателя УЗКС-ЭБТ, управления защиты коллекционного строя и борьбы с это такое правление, которое раньше собирало компромацию на всех на свете. Я помню, что, например, дело Кирилла Серебряненко вело из ЗК СБТ, например. Потом, ну, после до этого он отличился в Нортосте, вот, собственно, жертвы, ГАЗ, это все на его совести. В общем, вот такой вот папаша... Потом он возглавлял общество «Динамо», но это такая вообще денежная тема. Ну вот отсюда и всякие разные письма. Вот отсюда всякие разные письма и повод убрать профессионала и заменить ее на генеральскую дочку, юристку, сотрудницу «Газпрома», всяких разных юридических компаний. Но она возглавляла политех последние два года. Ну, в общем, надо сказать, что искусство по-прежнему в большом долгу. Вот эти новости, о которых Ольга рассказала, это, в общем, особенно вот то, что касается новой газеты и хеджаковые мемориалы. Это, в общем, когда я читал, мне было такое ощущение, что люди, принимающие решения, как это сейчас так стыдливо говорится, они просто хотят нашу жизнь привести к тому, чтобы убрать из нее все то, чего нам не нравилось в 90-е годы. Но, к сожалению, не только такие хвосты, что называется, подрубаются на этой неделе, и из жизни людей в России пытаются убрать и все то, чего не нравится вот этим людям, наследникам КГБ в 10 двадцатые 20-е годы. Блогерка Вероника Белоцерковская-Белоника получила, ну, в лучших традициях, как бы, такого чрезвычайного правосудия, заочный, но реальный срок. По статье о фейках, по статье военной цензуры, которая появилась прошлой весной, она получила 9 лет лишения свободы. И ну, сама Вероника, она очень так здраво на это отреагировала, она на целом. Меня официально объявили порядочным человеком. И вообще вчера наши коллеги из нескольких изданий, в первую очередь «Важная истории «Медиазона» выпустили большое расследование о том, как готовятся всякие Документы для признания людей иноагентами. Прекрасно, прекрасно, и да. Я думаю, я, я, я думаю, вчера множество людей вот занимались вечером тем, что искали там свои фамилии, фамилии, я нашла. Знакомые. Я Это нашла такой, везде. Ну, знакомых нашел, да. Мы себя там тоже 7 на 7 нашли. Прямо вот списочки, что называется, сдать. И Собственно, как кто-то из моих знакомых сказал, это вот список потенциальных иностранных агентов и в общем, список приличных человек, людей России. Но ты знаешь, что например, я например, чем удивилась? То, я чем удивилась страшно? Я там нашла в этом списочке, рядом со своей фамилией, фамилию Сеславинского. Михаила Вадимовича, бывший министра информации. Ребят, вы, вы серьезно? Сеславинский? Ну и, кстати говоря, это то же самое, что и Ника Белоцерковская, потому что, ну, кулинарный блогер, ну, ну, елки-метелки, ну, кулинарный блогер. Она и сейчас собирает деньги на, на эти обеды потрясающие там в Лондоне, как она пишет с фамильным серебром. И я по-прежнему угораю, потому что, конечно, фамильное серебро Чичваркина и это трудно себе представить, но неважно. А, ну, то есть, ну, да, невидные не люди-то совсем. Да, ну чего, ну чего? Вот у них фамильное серебро в Лондоне. Ну и что? Вина Беланики, она же состоит, собственно, в том, что она прошлой весной называла войну войной, называла Буча бучей бучей. И э, как среди как своего кулинарного блога Она писала то, что она считает правдой То, что мы все считаем правдой О войне в Украине В этом ее вина И э, я думаю, что не, не, не знаю, стоит ли за это сажать ее в тюрьму Точнее, я уверен, что за это никого нельзя сажать в тюрьму Но приличным человеком вполне можно назвать Да, и, вот так, и так это все и приличный работает приличный человек Который попал списки на агентов уже довольно давно. Это Артем Боженков, это Тверской э, активист, координатор движения «Голос», э, и э, в отношении него было возбуждено первое э, в России уголовное дело о нарушении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. И э, вместе вот с э, вчерашним расследованием важных историй на э, агентство и э, медиазонное это очень хорошо укладывается в такую историю про то, как сначала власти говорили: "Ну, помните, иностранных агента в этом нет ничего страшного, это просто там какая-то там пометочка там, туда сюда". А теперь за отсутствие этой пометки судят, вот, ну не судят, ведут расследование в отношении Артема Лужинкова. Это невероятно смелый человек. Он, кстати, побывал, он в двадцатом году был в Беларуси на протестах он наблюдал за вот этими выборами, после которых начались протесты против Лукашенко, и э, его там ловили белорусские силовики, и теперь вот э, уголовное дело на него в России из-за того, что э, не исполняет обязанности иностранного агента, не хочет писать то, что называется матерным словом «ебала», практически. Э, и когда говорят, что вот... Это, это, это очень хороший показатель того, цены вот этих всех слов, которые произносят российские власти, говорят, ничего страшного, ничего, там, иностранный агент – это просто пометка, нежелательная организация – это просто, ну, чтобы люди были в курсе. Специальная операция – это вовсе не война. Ну, вот, вот она, это цена, собственно, и есть. Вот список иностранных агентов в прошлую пятницу попали авторы книги «Лето в пионерском галстуке» которые могут ну, изымают из, ну, наверное, уже изъяли из библиотеки, из, из книжных магазинов. Вот, Самая популярная книга России прошлого года и наверное, ее авторы Елена Кравчук и Терри Брукхот и Терри агент. И еще одно дело, на этой неделе оно подходит к концу и завтра должен быть оглашен приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Это еще одна история про то, как, э, что бывает с людьми, которые говорят нет, что бывает с людьми, которые пытаются делать собственную политику. Самое главное, это что бывает с людьми, за которых вступаются их избиратели, вступаются люди. Наверное, все помнят вот эти массовые митинги э, в Хабаровске, <coughs> которые начались после того, как э, Форгала арестовали отвезли в Москву. И... Мне кажется, что именно из-за того, что эти митинги были, из-за того, что до сих пор в Кабаровске остаются люди, которые готовы выходить за Фургала, даже не столько, наверное, за Фургала, сколько за свой голос, за свое право выбирать на улицу, а прокуратура попросила ему 23 года колонии. Это максимально, по-моему, Олег, но ведь это же смертный приговор. Ну мы что, это понимаем, что это смертный приговор? Про приговоры сейчас принято говорить, что мы надеемся, что до конца срока он успеет выйти, может выйти из тюрьмы. Пока Путин жив, ППЖ. Да, это правда. Ну и, собственно, я напомню, что смертный приговор... Я уверена, кстати говоря, что мораторий на смертную казнь в этом году будет отменен в России. Я уверена совершенно. Мне очень понравилось, как-то раз я видела... Комментарий чудесный в Твиттере. Женщина пишет женским ником, такая. Сколько в мире жестокости, сколько в мире зла, сколько несправедливости. Пора вернуть смертную казнь. Ну и надо сказать, что смертную казнь обещают еще и уехавшим критиканам. Да? Там Депутаты Госдумы развернули на этой неделе большую борьбу с по, на уехавшими, и там создадут рабочую экспертную группу, которая разрабатывает, как положено, комплекс МЭР, по наказанию уехавших из страны россиян. И в первую очередь, конечно, под раздачу попадут те, кто дискредитирует армию, приносит вред России и поддерживает Украину. На всякий случай, чтоб не промахнулись. Слава Украине! Вот законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев – то есть вагнеровцев, то есть заключенных, уже подготовлен Госдумой. Ответственность будет распространяться на создателей фейков у добровольцев. Кто такие эти добровольцы, ЧВК, Вагнер, да, это заключенные. То есть нельзя будет рассказывать, что этот новый герой, где висит мемориальная табличка, вот пионеры дают ему честь и все такое, что он убил собственную бабушку за квартирные деньги, что другой собственными руками забил свою мать, третий убил судью. Это я все просто вот реальные дела рассказываю. Но это все рассказать будет нельзя. К нам вернулся герой. Вот, собственно, и все. И надо сказать, что это уже началось уже... Какие-то региональные, кстати говоря, медиа, и тут надо 7 на 7, прежде всего, спрашивать, вы это видите, наверняка это отмечаете. Уже начали писать про то, что вот вернулись там погибшие там тела вот этого и вот этого и в лучшем случае надо пишут что человек с точно таким же ими сочетанием был осужден там судом на 28 лет там лишении свободы то есть уже и так нельзя но надо сказать что как бы сейчас этот законопроект не называли бы пригожинским суть по всему на сегодняшний день акции Пригожина упали катастрофически. Кстати говоря, не факт, что он не возродится, но на сегодняшний день вербовка ЧВК Вагнером в зонах остановлена. И, конечно, святое место пусто не бывает. Теперь пришло на это место Министерство обороны. Поэтому я думаю, что законопроект будет прекрасно принят, потому что Минобороны, как выяснилось, от ЧВК Вагнер не отличается ничем. Кроме того, что обещает, что вне судебных казней не будет. Ну... Такое, а-та-та, та, да, вот не будет. Ну, посмотрим, с ним от моратории, все вообще будет. А на самом деле, скажу а, честно... Большой, я... понял, мне еще сегодня посмотрим видео. Посмотрим, но я хочу сказать вот маленькую штучку, чтобы не забыть, собственно, из-за чего погорел Пригожин. Вот все-таки Россия страна тюремной культуры. И вот Пригожин показывает видео, на котором его заключенные, прекрасные, хорошо, что вот это видео показывать нельзя, просто категорически, э -э, прекрасные его заключенные кроют последними словами, ну, определенными словами, начальника путинского генштаба генерал Герасимова. Э -э, все это, конечно, очень хорошо интересно, но дело в том, что это не просто слова, они провели тюремный обряд опускания. То есть они, путинского начальника генштаба, назначили петухом, да, отправили в нижнюю тюремную касту. А Россия — страна тюремной культуры. И Путин — человек совершенно тюремной культуры. Он про понятия все прекрасно знает и по понятиям живет. А, реакция же была мгновенной. А, сразу Суровикина убрали, а он был в тандеме, с, в тандеме Кадыров и Пригожин таким хорошим третьим, а, то есть трио это было, теперь тандем остался. А, Генерал Лапина вернули, усилили Герасимова — и вот сейчас и вовсе убрали провинившегося э, Пригожина, потому что то, что может делать Пахан, Пригожин делать не может. Забылся. Такие дела. Ну, э, в последнее время появились новости о том, что заключенные уже начинают понимать, что лучше из тюрьмы выходить как бы не, не вместе с Пригожиным, потому что... Э, Потери вот этих в тюремных таких, в этих рабских частях очень да. высокие. 80% И... да, потери. Вот. Но, тем не менее, по-прежнему <связываем> остаются люди, которых на войну забирают, на войну берут, они сами туда едут. И в, в ТВ появилась информация, вот люди, которых мобилизовали из ТВ, они сообщили, что э, их унижали э, так называемые военные ДНР. Они говорили, что э, они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под двумный автомат. говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, и что мы относимся к ДНР, сказали, мобилизованные. Но вот здесь эти люди, они тоже попали в такое ранство потому что... Опять же, как это принято в нашем государстве, у нас все делается, как у нас Путин говорит, по законам. Но на самом деле, там не поставили тебе одну печать, и ты никто. Эти есть, несчастные не оказались никем, и более того, им даже начали говорить, что они не русские, не полноценные и так далее. И вообще... На войну ходить не надо в принципе, это и люди, которые оказались на войне там, по своей воле или не по своей воле, они все рискуют стать военными преступниками, но особенно цинично это отправлять на войну вот, э, за так называемый русский мир э, людей из таких регионов, как Тыва, Бурятия, Дагестан там, и всех остальных, потому что совершенно непонятно, за что в принципе им там воевать. И э, мне бы хотелось рассказать вот сейчас про один проект, который мы сегодня выпустили на 7 на 7. Мы э, полгода мы занимались исследованием того, что происходит с, э, с национальным движением, с отношением к э, людям не титульной, как принято говорить, национальности внутри России. И э, э, это действительно мы, мы поговорили с активистами вот этих национальных движений, мы поговорили, мы посмотрели как страну национальная политика. И на самом деле, вот, что бы ни говорили про опять же официальные власти, про вот эту многонациональность и, и так далее. Это ужасающая, это ужасная картина вот унификации, это уже ужасная картина возвеличивания одной нации в ущерб всех, всем, всем остальным. И вот эта история про тувинских мобилизованных, она, в общем, еще раз показывает, что на самом деле русский мир это, это, это ужасная вещь, и Россия нуждается в. Не возвеличивание русского мира, а в понимании того, что без федерализации, без изменений вот в лучшую сторону жить будет плохо всем, и русским, и тувинцам, и курятам. И... Не знаю, Олег, я попрошу было, тогда в вашу редакцию говорит. ссылочку скинуть на это исследование вниз под да, знаете, мы, мы, мы поставим это эту трансляцию. Страшно интересное исследование. Я его читала, просто буду всем рекомендовать. А заодно, пожалуйста, подпишитесь нас, не забудьте поставить лайк, чтобы не пропустите это исследование. Самая залипательная в нем вещь, мы сделали такую интерактивную карту, на которой показали, как разные народности входили в состав России, присоединялись к России, были завоеванными, были колонизированными. Это, это, это, ну, это сотни народов и сотни разных историй про, про разные судьбы и про то, как мы пришли вот в этот роман. Мы, мы, кстати, этот назвали не русский мир, потому что мы примерно четверть. Людей, которые живут в России, не относятся, собственно, к русскому миру. У них есть свой мир, о котором нельзя говорить, что его не существует. Обязательно ссылку поставим в комментарии В описании этого видео, пожалуйста, читайте. Мне кажется, что вести диалог о том, что представляет собой Россия в национальном плане, что она представляет из себя как держава, которая занималась колониальной политикой, это очень важно. Это важно в контексте войны в Украине, это важно в контексте ну, будущего России, потому что будущее не должно быть таким, каким является ее настоящее. А вот э, про, и, и, ее настоящее, да, про то, что ждет, собственно, представитель этитульной нации, в Забайкальском крае губернатор Александр Осипов э, предложил. Ну, во-первых, он прорекламировал свою инициативу, что, дескать, вот за танки Абрамс будут выплачивать за подбитые 3 миллиона рублей, потом он, наверное, посчитал бюджет за Байкальского края и понял, что этих денег нет, и предложил ну, скинуться жителям вот на уничтожение американских танков. Мне кажется, что жителям за э, Байкальского края, и мы чуть-чуть осколе будем еще говорить о том, на что понадобятся им деньги, и это явно не уничтожение американских танков на территории другого государства да ну собственно мне кажется а. что любой губернатор может выделить 3 миллиона из собственного бюджета если ему очень надо ну вот видимо в забайпальском крае люди новая нефть вот в забайском крае есть золото например вот но пусть люди скидывают они что же у нас и нефть и золото и и пушечное мясо, к сожалению. Да, не будем призывать никого скидываться на танки, никого не будем призывать э, вытаскивать из собственного кармана никаких денег на войну. Просто не ходите на войну. И не надо подбивать никаких танков, в конце концов. Ни лопатой, ни гранатой, ничем. Особенно, когда танки стреляют в ответ. М да. И Защищая когда все происходит в в котором произошло вторжение. Вот, кстати, о деньгах. Вот мы только что говорили, на что можно потратить деньги. В Карелии депутат Эмилия Слабунова из партии «Яблоко» она предложила потратить деньги не на военные действия, а на развитие образования. И на нее пожаловался ее коллега Леонид Леменчук. После чего вот ее предложение стало предметом разбирательства. И депутаты Слабунова оштрафовали на 30 тысяч рублей. В общем, вот... Немножко о приоритетах. К сожалению, деньги, которые, видимо, будет вынуждены заплатить депутат Слабунову, все равно пойдут на войну. Ну, мало кто помнит, наверное, надо сказать, что депутат Эмилия Слабунова была одно время в кресле Евлинского возглавляла партию «Яблоко». Потому что тогда было модно а в те времена, ротация была не только у Путина с Медведевым, но и у Евлинского со Слабуновой. Так что, между прочим, не просто так, а глава парламентской партии тогда... Но, тем не менее, вот продолжу про штрафы. История, которую вы, начало которой вы знаете, все знаете, уж точно такая громкая была, а вот концовочка, она, на самом деле, еще смешнее. Она еще смешнее про то, как можно получить штраф э, за штраф, но это я уже немножко спойлерю. Э, вот некто Иван Лосев, житель Читы, известнейшая история... Он увидел во сне Владимира Зеленского и зачем-то решил сообщить об этом Урби Эторби, Граду и Миру в сторис Инстаграма. И его оштрафовали за дискредитацию российской армии. То есть это какой-то был нецензурный сон. Потом оштрафовали его мать за то, что она поставила класс. То есть лайк, не забудьте нам поставить лайки, класс в одноклассникам под сообщениями о гибели мобилизованных. О штрафе Лосеву рассказали, медиа, в том числе BBC рассказали, Дождь рассказал. И на Лосева написали доносы еще какие-то люди, незнакомые ему женщины. Им не понравилось, что Лосев рассказал о штрафе за сон в BBC и в Дожде. И тогда суд присудил Ивану Лосеву еще один штраф за то, что он рассказал про штраф. И я думаю, это не конец. Это, это уловка 22. Но тем не менее, вот те, кто день, которые собираются с этими штрафами, их... А в прошлом году мне тоже приходилось штраф платить, к сожалению. -э их не хватает. И, например, губернатор Ивановской области провел совещание. По итогам этого совещания выпустили документ, которым предложили местным жителям, это, это Иваново, в общем, это не, не Белгород, не Брянск, не Курск, а, э -э скинуться, ну провести это тессаже вот, у управляющих компаний, как это называется, и скинуться на дооборудование. Бомбоубежишь вот в городах, ну, в, в, в, в их домах. То есть получается, что э, ну, там, и премии за танки, и все, что губернаторы обещают, все, что они вообще по-хорошему должны делать сами, э, все равно все должны делать вот те же самые люди. И мы уже об этом в одном из наших стримов говорили, мне кажется, что это... Э, вот эти истории из Омста, из Сибири, из, вот из Иваново, которая тоже там в тысячи километров от границы Украины находится, вот до оборудование всех этих бомбоубежищ, это такой элемент пропаганды, элемент запугивания. Но даже за то, чтобы людей запугивали, они должны там, скидываться сами. То есть давайте мы скинемся не просто за штраф, за штраф, а давайте мы скинемся за то, что нас запугивают. Это, не знаю, какой-то бред идиотизм. Ну, насчет запуги у меня прекрасная история случилась в Якутске: 10 школа номер 33, их на весь день заперли в военкомате. То есть заперли на ключ. То есть дети, дети это десятиклассники, они пришли в школу к 8 утра. Им сказали, что надо идти в военкомат. Ну, видимо, мальчиков, или я не знаю, кого. И отправили в военкомат. И должна была быть комиссия с 9 до 12 часов. Ну, обычная военкоматская комиссия, так про списание в военкомате. Но, но главного врача не оказалась на месте, она ушла по каким-то своим делам. Вот главврач ушла. И чтобы школьники, видимо, не разбежались, их просто закрыли на ключ в военкомате всех. И держали таким образом до 5 вечера, пока главврач не вернулась, видимо, сделала все свои дела. С, то есть 8 утра дети пришли в школу, и до 5 вечера они сидели запертыми в военкомате без воды, без туалета, без возможности сходить в магазин, купить себе бутерброд. А если пожар, там я не знаю, то они просто заперты. И... Ну и все. И я думаю, что военкомат Остался доволен, что они не разбежались. С детства приучают, что разбегаться не надо. На войну ходить ну, не надо. Как, наверное, вот, то, их, наверное, приучают к такому послушанию, чтобы они, как вот мобилизованные в Макеевке, они тоже же они не должны были расходиться в новогоднюю ночь из своего общежития, чтобы посмотреть, там, не знаю, Путина момент, когда поэтому этому общежитию ударили ракеты, и там огромное количество людей погиб. Ну вот, кстати, о женах и матерях погибших. Чудесный способ реабилитации нашли в пензи. Вдов и матерей погибших в Пензе реабилитируют с помощью кошек, не только кошек, кошки, молитвы и Мастер-класс по макияжу. На первом собрании в дом пришел священник, прочитал Акафист, слава Богу за все. Женщинам подарили Святое Евангелие, провели психологический тренинг и мастер-класс от косметической компании. То есть собрали еще и заодно немножко, немножко рекламы. И рассказали о лечении при помощи... Контакты с кошками. То есть погладьте кошечку и все у вас пройдет. Такие встречи с родственниками погибших организовали по проекту Благодарю за службу. Гладьте кошечек. После мобилизации власти и общественники начали придумывать самые разные программы, чтобы успокоить родственников. Например, белгородские чиновники. Вот они придумали обязать, обязать учителей и школьников. И а, учителей, школьных психологов, да. Цитата. «Ненавязчиво и незаметно поддерживать учеников, чьи отцы не вернулись с фронта». А вот это как? Вот мероприятие. Ну, потому да? что да, там есть фраза «школьный психолог и обязали», это будет очень... вот ненавязчиво и незаметно, самое главное, незаметно для всех остальных. Особенно незаметны, наверное, будут отчеты вот об этой работе. Я думаю, да. Вообще, в этом году, мы в январе на 7 на 7 выпустили текст, мы посмотрели на президентские гранты, которые в 2023 году будут выделены. Вообще, президентский экран – это было не самое плохое изобретение там, в России. И очень часто, ну довольно часто, в 10, даже в 2010-е годы, они доставались не самым плохим инициативам. Это и поддержки бездомных, и там, приюты зоозащиты. На, на те же самые национальные мероприятия, там, некоторые из них все-таки были более или менее адекватными. Вот э, в 2023 году э, вот фонд «Президентский грантов заплатил ну, почти 4,5 миллиарда рублей, 4,3 миллиарда рублей, и большая часть вот этих инициатив, э, самых ярких, э, это вот, всякая такая поддержка людей, так или иначе связанных с войной. Э, проект «Вяжем нашим» на мастер-класс повестки. На... Так, вяжем наш, в на нашем... 400... Нет, вяжем нашим РФ. Да, вот так вот. Получил ну, почти полмиллиона рублей на мастер-классы по вязке, вязке носков для участников военных действий. И там есть вот KPI. Больше 190 женщин, бабушек и ветеранов из Москвы должны связать полторы тысячи носков. В описании, кстати, там они сворону приводят. Я же голову в холде, живот в голоде, а ноги в тепле. Слушай, вот а каж каждая бабушка um, должна сделать больше 100 10 пар носков, что ли? Я ну, тут... Получается, ну, за год, mm -hmm. да. Это, это, мастер это по три так, пары, есть, пары в мучитель. день. По три пары в день. Должны... Нет, по три пары, да, в день. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, а носки за три это, дня. Одна пара, пара за пара три дня. дня. <laughs> да, за три <laughs> дня. За три дня. А... Да. А -а -а -а. Проект «Идем, надеемся, любим» получит 3,5 миллиона рублей на бытовую помощь женам и матерям-солдат. Фонд планирует содействовать в ремонте жилья, вслуживании автотранспортных, фокусе, травы и толки миров. Мы в конце прошлого года очень много таких инициатив показывали. Помните, самая яркая инициатива была про доставку, и, и, вот, когда лед вырубали. Да, да, да, в Якутске. Да. реки, да, потому что в домах вот у, у этих женщин нет ковой воды, а, вот. А, и вот все эти огромные деньги они пойдут на вещи связанные с войной, хотя есть один мега простой способ а как бы пустить их на более хорошее. Это прекратить воевать, вывести войска из Украины, прекратить бомбить чужие города, прекратить вывозить детей, которым нужна помощь, да, теперь в России нужна помощь, с э, территории Украины. И в этом отношении очень показательная новость э, ну, вот совсем недавно пришла. На что еще можно было бы потратить эти деньги, если бы не было войны, если бы год назад... Э, э, Путин и Российская Федерация не развязали вот эту полномасштабную агрессию. Я сегодня вот открываю, я обычно в самом Фейсбуке открываю воспоминания за прошлые годы. Вот два года назад, в феврале 2021 года, у меня была запись о том, что появился в шикарном абсолютном проекте ⁇ Это такой огромный электронный архив научных книг. Uh, и бесплатные, то есть любой желающий мог любую научную книгу по антропологии, по социологии, по, по экономике, это научно-популярные книги, они в магазинах они стоят там сотни, там, даже тысячи рублей, а вот их можно было с этого сайта скачать бесплатно. Это Была очень классная инициатива, на которую люди скидывались через Cloud сервис, планета точка по-моему. И сейчас он закрывается. Закрывается он, с одной стороны, из-за того, что очень многие правообладатели э, Запада э, ну, отказались продлевать действия вот, э, интеллектуальных прав на этот контент. А с другой стороны, государства и такие компании типа Яндекса прекратили финансировать э, тоже этот проект со своей стороны. И мне кажется, что вот... Такой просветительский проект – это намного лучшее применение денег, чем, чем война. И чем помощь людям, которые пострадали из-за войны. Но чем Может больше быть, будет просвещения… Из войны и гоняться просвещением, я не знаю. Чем больше будут просвещенных людей, тем меньше будет желание идти на войну. И тем меньше э, вероятность войн. И что пусть он дурак, что ли, зачем просвещение сеять? Вот в Перском крае, что ну, там мы... угу. ну, Делать танки ну, из подручных материалов? посмотрим. Да, да, танки из подручных материалов. Вот так, такое прекрасное объявление. И, кстати, прекрасное слово, ну, прекрасная картинка, которая демонстрирует, ну, во-первых, что людей, у которых проблемы с просвещением легко позвать на производство танков из говна и палок, простите, вот, а и вот последствия отсутствия просвещения, это и ошибка. ошибки. Не а -а -а. знаю, видели вы или нет, это прекрасно «девчонок». Девчонки через «ё». Девчонки через «ё». Не делайте так. Да. Не пишите никогда «девчонки через «ё». Девчонки очень не обижаются. Девчонки вам отомстят. Не надо писать «девчонки через «ё». А, еще немножко о просвещении. Просвещением... просвещением занялись, конечно, и дичемпи, ветераны делать. в СИН. Ветераны в СИН, вертухаи, конечно, должны заняться просвещением. А, стихи и песни. На машине свастика за рулем укроп. Едет прямо к Путину на колесах гроб. Это я сама так что придумала. Я тоже не чужда, между прочим, стихосложению. Там этого нет, там только про укроп и свастику. А про гроб — это мое личное пожелание. Ученики школы искусств из города Котовска, Тамбовская область. Я думаю, что Котовск в честь, наверное, Григория Котовского, например, нашего известного революционного бандита молдавского. Так вот, из Котовской Тамбовской области спели песню об артиллеристах, написанную, естественно, вертухаем, ветераном в СИН. Попрошу, попрошу в студию искусства. за Россию матушку такой глухари. ну нет, ну, все что угодно можно. Детей жалко, детей жалко, жалко детей и э, такие новости у нас в редакции они проходят так вот, мы правда мы очень устали уже все такие новости читать и смотреть такие видео, мы их называем там словом кринжательной ну, заставим но и за это детей, кстати, скоро заставят платить, потому что в школе номер 47, Ростов-на-Дону, и детей начали собирать деньги за участие в патриотическом мероприятии. Урок живой история о победе с пленкастской битве. Стоимость участия составила 100 рублей, явка обязательна. Ну, в общем, вот так вот. Поставили в расписание, стали платите, платите, а кто не заплатит, тот, как лучше. И самое интересное, вот журналисты местного издания Блокнот Ростов, они попытались выяснить, а собственно, за что эти, ну, как бы за что платить эти деньги, кому они пойдут? Там, не знаю, может, ветераны пригласят, там деньги какие-то заплатят, но, как выяснилось, непонятно. Никто не смог им объяснить, собственно, куда деньги за уровнем истории, на что они будут потрачены. Но есть и хорошие новости. Мне кажется, речь идет о саботаже, причем таком утонченном, знаете, месье знает толк саботажа. В женской консультации из Китима, это Новосибирская область, повесили агитацию Министерства обороны о военной службе по контракту. Покажите, пожалуйста, нам фотографии, какие чудесные, какой чудесной агитация. При этом в Новосибирске, это женская консультация, туда запретили вход мужчинам, прямо официально. Запретили сопровождать посетителей женской консультации под предлогом принятия дополнительных мер по антитеррористической защищенности на основании указа губернатора Андрея Травникова. То есть это вот, вот эта вот агитация висит для глубоко беременна женщин. Я надеюсь, что действительно месье знает толк саботажа, чтобы это ни значило. И Мне очень хочется верить, что женщины, которые ждут ребенка они посмотрят на эту агитацию и сделают правильные выводы, что у ребенка должен быть вообще-то отец. И этому отцу про этот плакат рассказывает совершенно не Это что за мизогиния? У ребенка должен быть родитель. У ребенка должна быть мать или отец, или две матери, два Я вам тут индикатор. из Берлина хочу сказать, что, что, что это за... У ребенка быть, должен быть отец. Ты знаешь ли... Я... Таких отцов, Я может быть, мнение, что у За ребенка лучше будет родитель один и родитель два, чем родитель двести. Совершенно верно. Или родитель дебил, который размахивает флагом и поет про фашистскую свастику и укроп. Ой, девочки, не, не давайте вертухаем, а не надо. Такие, такие песни потом будут сочинять. Да, извините, пожалуйста. Вырвалась вырвалась, наболела, накипела. Ну, вот на, на то, куда э, русские мужчины э, девают свою энергию, можно посмотреть на, на одном видео из Воронежской области. Это вот глава одного из районов Воронежской области Павел Фибисов. А он такую вот э, не знаю, рекламу здорового образа жизни, но при этом э, я не знаю, мне очень хочется верить, что он просто не понимает контекста. Который он машет кувалды, и давайте посмотрим это. Давайте видео. посмотрим с удовольствием. Всем мира, добра и радости. Поехали. Ну вот такой он вообще человек такой довольно интересный. Он вот спортсмен, пауэрлифтер, у него огромное количество там всяких наград за.. Такие а, довольно народные виды спорта, но когда мужик машет кувалдой через там, несколько месяцев после появления видео с Евгением Нужиным, ну, только что прозвучало слово «дебил», и не хочется повторять его снова, но... Ну да. Лучше, лучше кувалды не махать даже в таких пропагандистских видео для ЗОЖа. А вот еще две истории про людей, которые, в общем, проявили некоторую смекалку и, наверное, даже такой житейский ум. На прошлой неделе, ну, на этой неделе, Самарский областной суд приговорил мобилизованного к двум годам колонии за побег из части. Вот этого мужчину зовут Алексей Колотий, и после мобилизации его отправили в Тольяттинский учебный центр. Оттуда он просто уехал домой Побыл там 10 дней, вернулся назад, и вот в конце января его признали виновным в самовольном оставлении места службы и отправили на два года в колонию общего режима. Я надеюсь, во-первых, что в, колонию, в эту колонию общего режима не приедут ни представители Чувака Вагнера, ни представители Минобороны, а во-вторых, это прекрасный способ выжить за эти два года, а не оказаться в Макеевке или в, окоп, в окопе под Бахмутом, откуда, в общем, вернуться не так уж много э, шансов. А вторая история, она произошла, собственно, ну, она тоже произошла осенью, и она еще более, великолепная, она произошла с, ну, с мужчиной из Липецка. В октябре, ну, в конце сентября его мобилизовали, отправили в Владимирскую область, город Ковров, и, и в общем-то, он немножко там подустал от военной службы, и перелез через забор и отправился в гриль Славянка. И там он провел почти, не знаю, там, я боюсь ошибиться, но почти ну, больше недели, помню, дней 10 он там провел, он там ел, спал, а пил. А кто бы не полков. провел неделю там... в гриль-баре Славянка города Ковров? Ну, в общем-то, он бы там прожил и дольше, но встретился с другими, такими же мобилизованными, которые тоже немножко подустали, и там они начали нарушать общественный порядок, их отправили в военную комендатуру, и вот его там тоже приговорили, но его приговорили вообще к колонии-поселению. Что, опять же, по сравнению с окопами в Бахмуте, курорт, мне кажется. На будущей неделе у нас выйдет большое интервью с украинским солдатом, который 10 месяцев... Uh, был на передовой. На самом деле он рассказывает очень страшные вещи. <coughs> У него и видео много. Любезно поделился с нами из своего телефона. Uh, <coughs> Кстати говоря, подпишитесь на канал, чтобы это видео уж точно не пропустить. Это просто это, это будет великое видео. Uh, это вот он рассказывает про атаки. И он говорит, что uh, вот обычно было так, что uh, вот все сидят там по траншеям, по окопам и вдруг видят, что поднимаются и идут Три-четыре бойца, но это заключенные, это ЧВК Вагдар, они идут вот без всего, идут в полный рост, и они идут, они понимают, что они идут на, на смерть. Или, может быть, он говорит, им сказали, что вон там за бугорочком, вот туда иди, вот там, там, не знаю, свои. А, и они идут. И, ну, конечно, это рано или поздно там начинают стрелять. А, это, конечно, смертники. И, собственно, они идут с целью с собой обнаружить огневую точку чтобы по ним начали стрелять, и тогда начнется атака, и будет понятно, где украинская огневая точка. Вы хотите так умереть, будучи живой мишенью? Вот Это даже меньше, чем жестяной заяц в тире. Да? Это вот ваша драгоценная жизнь вот так, чтобы обнаружить огневую точку противника? И судя по всему, у них нет выбора. У них нет выбора, вернуться назад, будет то же самое. Или им говорят, я не знаю, что если вот так погибнешь, то тогда, я не знаю, медаль дадим, и умрешь как человек. Не знаю, не знаю. Вот на следующую рубрику пометили редакторы, как «Не война». А я не вижу в ней не войны, я вижу в ней опять войну. Телеграм-канал «Москва», она «Против мобилизации», вот какую историю рассказывает «Не Москва». Прилетел недавно в Иркутск, а на границе пограничники анкетируют тех, кто уезжал после объявления мобилизации. Спрашивают отношения к специальной военной операции и так далее. Вопрос такие. Как перемещались за границей, от перехода границы дальше? Теряли ли документы? Испытывали ли трудности? Выходили ли на связь представителей иностранных спецслужб? ведомств или общественных организаций слушайте не дай бог встретите фонд защиты природы за границей бегите как относится спецоперации где кем работать кто начальник война обязанности не стоите на учете с нашего рейса анкетировали троих все вроде нормально прошли ну вот редактор вы говорите не про войну а про что Мне это напомнило все, все, все эти вопросы, анекдот, который недавно Андрей Макаревич у себя в соцсетях разместил, про то, как ну, обращаются к человеку, который уехал, и говорит, ну, слушайте, давайте вы вернетесь. я говорю, не хочу. Он говорит, ну, слушайте, если вы не вернетесь, мы на вас дело как бы откроем уголовное. я, говорю, я не хочу. Говорит, ну если вы вернетесь, мы. Если вы не вернетесь, мы там, я не знаю, а имущество ваше отнимем. Ну, я не хочу возвращаться. Говорит, ну, мы квартиру конфискуем. Как бы. Я не хочу возвращаться. Да мы раз в тюрьму посадим. Я говорю, не хочу возвращаться. Да почему же вы не хотите-то? И вот, ну собственно, я не знаю, может быть, ли таких целей Вот анкеты на въезде в Россию теперь раздают. Ну и примерно в такой же манере происходит Общение о будущем с российскими школьниками. Очень показательное видео, по-моему, оно из Рязани. где э, депутат из КПРФ Роман Вереин провел рост ориентации для школьников. Давайте его посмотрим. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим препусом найти социальной жизни будет варяться на помойке. Стреляют в узло, в на улицах. Я изъясняюсь. Понятно? Не говорите, что вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно? Ну вот это видео не про войну, потому что в качестве альтернативы он нам предлагал поступление в один из местных вузов. Вот, но такое настроение вполне себе военное этого замечательного политика. Да, слушай, а я все-таки хочу сказать про хорошее, про военное все-таки. Я больше не могу что-то слышать про возвращение Сталина, про этот Сталинград, про закрытие проектов. Да, я сразу хорошее скажу, хотя как сказать, Украина смогла вернуть 128 детей которых принудительно вывезли в Россию. Я хочу сказать, что на самом деле установлены имена почти 14 тысяч. Там 13 990, там 13 990, не помню дальше. Вот эти дети, вывезенные в Россию, их в Украине знают по именам. А есть еще дети, которых не знают по именам. Здесь огромная проблема с детьми, которых какого-то фига вывезли в Россию. Так вот, 128 детей смогли вернуть. «Инструменты дипломатии не работают», сказала начальница Украинского департамента защиты интересов детей. Требования международного гуманитарного права на грестро не действует, единого механизма не существует, типовые правила не работают». Ну и поэтому, поэтому как договариваются, никто не знает. И я-то занимаюсь вот обменом гражданских украинских, я тоже понимаю, понимаю департамент защиты интересов детей. Я тоже не скажу про свои методы, знаете, правильно. Но вернули их хорошо а рассказывать рано. Вот. А вот я, я тогда тоже расскажу одну м, невероятную, наверное, историю, но хорошую. А, весна прошлого года, житель Новгорода. Расклеивал листовки, потому что в Новгороде была предвыборная кампания, и он расклеивал листовки местного депутата, девушки, женщины, которая шла на выборы под лозунгом «Что она за мир?». И э, он увидел, что увидел, что эти листовки кто-то срывает. И э, он попытался догнать вот женщину, которая обрывала эти листовки, но вместо этого... Э, и он подбежал какой-то мужчина и несколько раз его ударил. Я не знаю, у нас, наверное, есть и фото этого мужчины из битвы, и фото вот, листовки Черепанова Замир. Естественно, как это ну, легко предположить, аж за все это мероприятие, естественно, вот этого мужчину которого, Шалякина, которого побили, его аж страховали на 5000 рублей за как бы, якобы незаконную агитацию. Но удивительное в этой истории, хорошее в том, что... Вот В январе 2023 -го года ему удалось доказать, что он ничего не нарушал. И более того, новгородская полиция выплатила ему 15 тысяч рублей за расходы и моральный вред. Я не знаю, как это происходит, я не знаю, как это работает, но я очень рад, что такие новости все еще появляются, вот, и у нас, в нашей ленте в том числе. Я вам расскажу историю, которая мне очень нравится, да, потому что все-таки я очень еще плана девица. Сервис «Страва» используется для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств. Это не минуточка рекламы, это совсем другое. Атлеты сохраняют маршруты своих забегов, которые становятся доступны на карте по всему миру. И эта информация может быть полезна для картографов. А вот фоточки, пожалуйста. А на фото вы можете увидеть, как сейчас в приложении выглядит набережная в Чебоксарах. Может быть, может быть, покрупнее можно сделать, это. все видно, хорошо видно, если что, нажмите «Стоп» и увеличьте, пожалуйста, вдруг вы что-нибудь просмотрите. А, вот, убедиться можно, пройдя еще по ссылке, которую мы обязательно оставим под этим видео, но чебоксары, по-моему, прекрасные спортсмены, чудесные. Это, это роскошная агитация за здоровый образ жизни. По-моему, она намного лучше, чем вот вот этого накаченного молодого человека с кувалдой. А вне всякого сомнения. Я прям даже бегать захотелось. Так, давай не будем откладывать. Давай заканчивать стрим и побежим. Скачаем себе сервис. Скачаем, скачаем себе сервис, будем делать всякие разные надписи. У меня есть еще в голове очень много разных надписей. И будем готовиться к следующему четвергу. Мы вам очень много всего не рассказали еще. Слушайте, давайте, чем мы не расскажем, мы напишем в своих телеграммах, в потому что новости, конечно, все шикарные. Мы про не рассказали. О том, что... Я уже забыла, в какой провинции. Но это прямо вот мне очень понравилось. Например, раздают гранты на снеговиков. Ну, слушайте, мы это все напишем у себя в тележеньке. Ну и читайте 7 на 7, они все время такую пишут. такую, такую вот про снеговиков и гранты на снеговиков. Такая страна. Мы вообще были рады сегодня увидеть с Олегом. И мы страшно рады, что вы с нами. Мы больше не будем прогуливать. Ну, ну, маленький лайк, поставьте, пожалуйста. Да, спасибо большое, Ольга. Я тоже очень рад наших зрителей увидеть после Нового года, после такого длинного перерыва. Честно говоря, очень соскучился по нашим стримам. Такой Новый год, когда а, это был? Так лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте свои истории, читайте 7 на 7, смотрите этот канал. И до следующего четверга. Мыру, мыру.